Я учусь на специальности рекламы. Я люблю придумывать, и когда я выбирала специальность, я хотела управлять общественным мнением и придумывать образы. Нам преподают практики и учиться интересно, потому что они приводят свои примеры из профессиональной деятельности. Когда я закончу обучение, я открою свое рекламное агентство и буду независимым. Я учусь свою бою, присоединяюсь к нам.